Ну, чтобы проверить, насколько они посеченные, ничего сложного не надо, вы берете, да, просто раз и смотрите, расщеплен кончик или нет, или он тупой. Если расщеплен, значит, посеченный. А стрижка сама по себе вопрос выпадения не решает, а вы а, просто создаете косметический опрятный вид волос, да? то есть ты, каждые три месяца рекомендую длинные волосы подстригать, потому что они, конечно, неровно растут. Плюс все-таки механически могут повреждаться и атмосферное старение есть, то есть за счет метеоусловий, да? то есть влажность влияет, ветер влияет, солнце влияет на состояние волос. И атмосферное такое старение тоже существует, волосы повреждения, поэтому состригаются вот эти концы как часто вам необходимо, то есть, конечно, лучше за длиной тоже смотреть, чтобы волосы выглядели опрятно, но это, конечно, к лечебным мероприятиям не относится никаким образом. А, а интересно, ну, они тогда нормально будут отрастать, Просто мне кажется, если каждые три месяца подстригать, то отрастить невозможно. Нет, если цель отращивать длину, то, конечно, нет, то есть, смотря какая цель, но они все же длину отращивают. Поэтому, э, если вы хотите отращивать, тогда, конечно, подстригайте реже. Ну, сантиметр в месяц в среднем волос растет, но он растет вот от этой части, да? У нас волосную фолликул в коже, рост идет вот так, то есть сверху вниз. Спасибо. То есть, а минимальное, есть какое-то минимальное количество стрижек в год, например, там, если это одна или две, нет, нет такого, да, что вода обязательно? Хорошо, Спасибо.